Доброго времени суток. Сейчас мы находимся в жилом комплексе Царицынский, дом номер четыре, который сдан буквально вот-вот недавно. И сейчас мы осматриваем квартиру. Двухкомнатную квартиру, не мою. Дальше покажу, расскажу, почему не моя. Здесь, видимо, находится кухня. Очень светло, хотя не солнечная сторона. Дверь на лоджию полностью стеклянная, лоджия, вид на Кумысную поляну, имеется люк, внизу ведутся работы еще по строению очередного дома, такой вид на Кумысную поляну, закат будет вон там, пошлите дальше. Данная комната, это у нас, видимо, зал. Не знаю, так как это не моя квартира. Здесь у нас санузел. Большой санузел такой. И маленькая комната. Ну, возможно, детская. Стены выполнены в этом доме из силикатного кирпича. А теперь расскажу, почему это не моя квартира. Здесь вот еще один санузел. Видимо, в данной комнатной квартире расположено два санузла. А теперь покажу, почему это не моя квартира. Один ключ, его плохо видно сейчас, чисто случайно я открыл эту квартиру, перепутав со своей, и ключ, этот же ключ, Подходят и к другой квартире. Смотрите. Так что будьте аккуратнее, внимательны, Меняйте замки, двери, в первую очередь, при завозе строительных материалов. Ну а теперь квартира моя, однокомнатная, площадью 39 с небольшим квадратных метров, грубо говоря, 40 Здесь большая комната, в квартире имеются розетка техническая, счетчик, включатель, УЗО, все как положено. Большая комната, тоже светлая. Проверяем способность окон. Здесь две створки у нас в большом окне, здорово. Все Окно правая стволка работает, левая отлично работает ничего не задевает, не шуршит проверяем окна, целостность стеклопакетов внимательно проверяйте все стеклопакеты возможно будут где-то трещины, сколы уплотнитель будет не полностью, не плотно сидеть то есть это технические моменты такие человеческий фактор который может Итак проверили окна в комнате все отлично отлив на месте проверяем батареи радиатор экран терморегулятор на месте работает закручивается и откручивается он вот сейчас он в полностью открученном состоянии сказать так и будет. Батареи целая, упаковка не повреждена, соответственно, никаких сколов на них не наблюдается. Идем дальше. Трубы в нормальном состоянии на вид. Второй радиатор тоже В нормальном состоянии на первый вид при включении отопления узнаем подробнее окна здесь тоже уже проверил все в хорошем состоянии открывается закрывается отлично нигде не заедает на лоджии присутствует также пожарный люк который не рекомендуется снимать, такой прекрасный вид. Здесь у нас, закрою окно, здесь у нас кухня, единственное я не взял с собой спички, чтобы проверить работоспособность Вытяжки. Проверять сейчас будем листочком. Так, канализация, которая у нас уходит на две стороны, на кухню и на санузел. Краны, точнее выводы, холодная и горячая. Заглушки на холодную нет, сюда мы должны будем купить кран, поставить его перед началом ремонта. Вот в принципе... В принципе и вся быстрая такая проверка квартиры все устраивает иду подписывать акт приема передачи пока пока